21 ноября приход марены зимы день славянской богини смерти марены обряды славян это неданность это вековая мудрость направленная на понимание мироздания Определение внутренних и внешних энергетических потоках как внутри человека так и в тонких телах его взаимосвязь с проявлением природы с внешним проявлением физического и тонкого понимание сил природных явлений энергии стихий других природных сил, которые влияют на человека, на его образ жизни, на его мировоззрение и толкают его на те или иные действия. 21 ноября. Только в этот день я провожу обряд на защиту волки, мары. И высылаю амулет с этого обряда. Конечно же, я покажу вам часть обряда. Обряд проводится на местах силы и направлен на защиту целостности каждого из вас от недугов, от болезней, от боли, страданий, несчастья и бед. От порчи, и проклятий. И в обряде используется особая сила богини и ее помощников для установки магического щита и возврата всего зла, содеянного вражинам. Еще раз повторюсь, что данный обряд делается исключительно в специальном. Месте. в гиблом месте вместе хаоса на лесных тропах в низине болот все как полагается исполняя все коны и конечно же не подлежит огласке все энергии обряда сохранены и установлена защита от внедрения влияния извне. Для тех, кто желает участвовать в обряде, пожалуйста, вы можете написать мне лично по моему личному WhatsApp плюс 7905 128 41 28. Этот обряд можно сделать в тот день, когда я вам его укажу. и то, что я укажу вы будете делать для тех кто уже записался на обряд или кто планирует записаться на обряд пожалуйста выстраивайте намерение для чего с какой целью вы хотите провести этот обряд целостность защита чистка от болезней, несчастье бед порчи проклятий защита, установление магического счета или наказание, наказание вражин конкретно. Ну и сейчас это было предисловие. Я запись выключу и жду тех, а я знаю, какие есть, кому реально Необходима помощь. работаем сейчас назовите свое имя и провозгласите свою просьбу аль свое желание я сейчас вас проведу через этот обряд И встрою в вас эти энергии. Садитесь поудобнее. Ладошки открывайте вверх, ножки не перекрещивайте. Делаем три глубоких вдоха и три глубоких выдоха. Закрывайте глаза, и мы погружаемся в сакральное пространство силы.